Приветствую вас, друзья, на связи Сергей Купуленко и в этом видео мы разберем две модели заработка на партнерских программах Все, кто присоединяется к данному, данной трансляции, к данному видео, всем привет а, можете поставить что-нибудь в комментариях и мы начинаем а, Значит, сегодня как раз поговорим про две модели заработка на партнерских программах Еще раз хочу напомнить а, для вас, да, что такое все-таки партнерский маркетинг что такое партнерские программы это когда вы рекомендуете какой-либо товар а, своим друзьям, там, знакомым и так далее. И если они покупают, вам за это начисляются комиссионные. И в рамках моих обучающих видео мы будем говорить именно про партнерский маркетинг информационных продуктов. Это курсы и тренинги. То есть, когда вы рекомендуете курсы и тренинги по партнерским ссылкам, и, соответственно, если кто-то покупает обучение, вы получаете за это. Вознаграждение в виде от 30% до 100% комиссионных. Это очень круто. Итак, давайте сегодня все-таки разберем именно две модели заработка на партнерских программу. Две самые распространенные. Итак, первая модель заработка на партнерках это арбитраж трафика. То есть, когда вы просто берете партнерскую программу и начинаете привлекать на партнерскую ссылку а, трафик. Любыми способами. Размещаете партнерскую ссылку в социальных сетях. А, соответственно, настраиваете рекламу на партнерскую ссылку и так далее. То есть, вы просто берете партнерскую ссылку и начинаете ее распространять. Это называется арбитраж трафика. Если вы, не зна... если вы делали а, данные действия, но не знали, как это называется, вы занимаетесь как раз арбитражом трафика. Соответственно, если совершается продажа, вы получаете комиссионные, вам начисляются комиссионные, а, и вы можете их забрать. Вот Вторая модель – это все-таки партнерский бизнес. Когда вы выбрали какую-то определенную тему, на эту тему решили, решили вести социальные сети, и а, значит вы подготовили какой-то небольшой, свой информационный продукт, бесплатный, на, как, и сделали подписную, и уже на этот бесплатный продукт и на эту подписную вы настраиваете трафик. То есть в первую очередь вы начинаете собирать себе базу подписчиков. Дальше, соответственно, соверш... То есть вы можете к этой подписной прикрутить воронку продаж, и, соответственно, в автоматическом режиме уже будут рекомендации определенных курсов и тренингов, которые вы настроите в воронке продаж по партнерским ссылкам, и дальше уже у вас остается база подписчиков, с которыми можно взаимодействовать через полезный контент и через рекомендации. И данной базе подписчиков можно рекомендовать бесконечное множество партнерских продуктов и, соответственно, получать бесконечные продажи и бесконечные комиссионные. И а, понятное дело, что здесь вывод очень простой. Как видно, вторая модель на длинном плече более эффективна. Да, нужно побольше поработать, хотя есть сомнения, потому что а, настраивать рекламу напрямую на партнерскую ссылку – это тоже работа. Здесь просто нужно больше подготовительной работы. Но эффект, эффект в разы лучше во второй модели. Поэтому очень рекомендую вторую модель. Однако есть один нюанс. Сейчас очень много инструментов для сбора базы подписчиков. То есть, если раньше все было просто, был один e-mail маркетинг, и вы могли привлекать трафик, в... чтобы собирать базу подписчиков e-mail, и вывели рассылку, рекомендовали там бесконечное количество продуктов и зарабатывали, то сейчас все изменилось. Сначала появился ВКонтакте с его рассылками, личные сообщения. Потом Телеграм с его Телеграм-ботами. Потом сейчас и Инстаграм, да. Сначала появился Инстаграм с его сторис, reels, а сейчас и официальными рассылками. То есть сейчас и в Инстаграм можно собирать базу подписчиков. Еще есть ТикТок, который дает жару да, и дает возможность привлечь много бесплатного трафика. Да и про дедушку Ютуб тоже не стоит забывать. И вот, вот это все многообразие создает большие проблемы, создает большие проблемы, потому что непонятно, как все-таки вот эти все инструменты соединить в одну большую систему для того, чтобы она работала. Хочется тем заниматься, и тем, и тем. Ноги прыгают из одного инструмента к другому, потому что рассказывают им, что одно хорошо, что другое хорошо. Люди прыгают, и в итоге нигде нет результата, и, соответственно, нет результатов в партнерских маркетинге. В партнерском маркетинге и нет заработка. Вот. Я нашел решение, как объединить все эти инструменты в одну систему которая поможет вам зарабатывать на продвижении курсов и тренингов по партнерским ссылкам. Давайте я сейчас переключусь и расскажу, что это за система и где я о ней буду вам рассказывать. Смотрите, я вас приглашаю на онлайн интенсив система «Как в 2021 году построить бизнес в интернет на продвижении курсов и тренингов по партнерским ссылкам». Этот интенсив пройдет 25 сентября, то есть в эту субботу. Время начала 12.00 в Москве, продолжительность 2-3 часа. Специально сделал, чтобы все смогли присутствовать и а, Дальний Восток, и Москва, и Запад, и так далее. Да? Ценность информации 1000, 10 тысяч рублей. Но стоимость, да, то есть сегодня вы можете вписаться в данный интенсив всего за 100 рублей. А, вот, ссылочка на а, эту страничку будет как в комментариях, так и в описании к этому видео. А, и вот здесь вот вы можете перейти по этой ссылке и прочитать. Да? То есть я рассказываю, что... Была такая ситуация, да, то есть есть такая ситуация, что вот проблема, которую я вам озвучил, и как я нашел решение. То есть я долго искал это решение и все-таки его нашел, а, нашел и, на, и готов с вами поделиться. То есть это решение на самом деле, то есть вот эта система, которую я нашел, а благодаря ей я за последние 4 месяца заработал 400 тысяч, причем 2 месяца вообще не работал. И об этом я буду вам всем рассказывать. То есть а, вот здесь вот организационная информация, да, то есть все прочитайте а, очень внимательно. И смотрите, еще что хотел сказать, то есть, то есть в этой системе будут собраны все инструменты, это и продвижение через контакты, и сбор базы через контакты. это продвижение через Инстаграм, и сбор базы в Telegram. Это продвижение через YouTube, и сбор базы в email маркетинг, это продвижение через TikTok, и сбор базы в телеграм канал, и это как вам, как партнеру привлекать трафик платно, как привлекать трафик бесплатно с помощью видео, и как привлекать трафик платно. Все это будет на интенсиве. То есть вот это последняя, это новая модель, новая модель. о ней не рассказывает никто. И это на самом деле модель, которая работает. То есть я ее долго искал, я наконец-то ее нашел, я ее протестировал. Она показала, как вы видите, отличные результаты. И теперь я хочу ей поделиться с вами для того, чтобы... У меня есть один нюанс, <связычный> для чего я это делаю. Для того, чтобы у меня в будущем были сильные партнеры. То есть я делюсь не из-за того, чтобы заработать на вас, я хочу найти сильных партнеров, с которыми мы вместе будем двигать онлайн-образование на вершине. Потому что онлайн-образование это очень-очень круто. Я считаю, что когда человек постоянно учится, он постоянно растет. А если он постоянно растет, значит его качество жизни улучшается. Я хочу, чтобы как можно, больше людей, как, ум... как... как можно больше людей начали расти, развиваться. И вокруг меня становилось много счастливых людей. Вот чего я хочу. И всего этого можно достичь с помощью партнерского маркетинга. И всего этого мы... Э, и... Участниками этого движения мы с вами будем, то есть мы с вами как партнеры будем помогать делать мир лучше. Это очень круто, поэтому обязательно приходите на онлайн интенсив система, ссылочка в комментариях или в описании к этому видео, и будет вам много-много пользы. На этом все, с вами был Сергей Катуленко, всем пока-пока, не переключайтесь, жду вас на онлайн интенсиве системы.